Расставания на тысячи лет и свидания в антрактах войны. Пусть за нами плетется беда, Ты не веришь, что спасения нет, Ты же помнишь, трамвай всегда, Отрывал я счастливый билет, Ты же помнишь, трамвай всегда, Отрывал я счастливый билет. Я по огненным трупам хожу.